Всем привет! И сегодня у нас распаковка вот такого огромного адвент-календаря от немецкого бренда. Бренд выпускает только натуральную косметику, веганскую, то есть она не тестируется на животных и не содержит продукты животного происхождения. А здесь будет уходовая косметика, то есть это различные крема, лосьоны для тела гели для душа и так далее, и так далее. Я на самом деле очень люблю именно уходовую косметику, больше чем декоративную, и частенько именно а, покупаю уходовые средства, поэтому для меня этот календарь просто находка, тем более а, с натуральными ингредиентами. Я решила попробовать и такой продукт. Давайте посмотрим наш адвент-календарь. Выглядит адвент-календарь очень симпатично. Посмотрите, какой такой праздничный дом, украшенный в рождественском и новогоднем стиле. Вот здесь есть окошечки, получается, видно, что а, люди там уже что-то празднуют как-то, а, ожидают, видимо, праздника. И тут у нас куча окошечков с номерами, где а, будут а, наши подарочки. Календарь большой, действительно, тут он и широкий. Сзади у нас есть спойлеры, там указана вся-вся косметика, правда, подписана она на немецком языке. Вся косметика из этого адвент-календаря произведена в Швейцарии. А, тоже такой интересный факт, и она вся, практически вся косметика здесь отмечена значком вега. Я уже в нетерпении, поэтому давайте поскорее начнем с первого номера. Итак, здесь будет немножко сложно, потому что э, календарь у нас от немецкого бренда. Все на немецком языке. Немецкий язык я не знаю, но постараюсь вместе с вами разобраться, что для чего в этом календаре. Итак, ищем первый номер, где же он находится. Вот первый номер в самом начале у нас вот здесь, где дверка. Открываем наш первый номер. И здесь у нас какое-то средство для душа, вот в такой красивой новогодней баночке. Думаю, что все баночки будут вот в таком новогоднем рождественском исполнении. Красиво украшенная, эксклюзивная, лимитированная коллекция, видимо. И думаю, что будет интересно. Здесь у нас средство для душа 50 мл а с биокаркумой. Так как все здесь а, ингредиенты в этой косметике натуральные, а все а, эссенции, а, масла, все будет из натуральных ингредиентов. Ну так, очень приятненько, приятненький а, такой, очень приятный запах на самом деле. И думаю, что и пользоваться им будет приятно. Объем, конечно, не самый большой, всего лишь 50 мл, но для пробы косметики, думаю, что вполне достаточно. Давайте двигаться и открывать поскорее второй номер. Что же там во втором номере? Ищем, где второй номер. Вот, вот здесь у нас второй номер, и здесь у нас 3 а, в одном. Бьюти-масло. А вот такой у нас флакончик 20 мл, в котором находится бьюти-масло и три в одном это средство. Видимо, можно использовать для всевозможных целей. Это масло для всего подойдет. Ищем третий номер. Так, вот здесь в уголочке третий номер. Открываем его и здесь у нас понятно. Здесь понятно, что это такой пакетик светло цвета, снежинками и птичками, очень мило выглядит. И это у нас соль для ванны. Можно принять ванну вот такой солью из натуральных ингредиентов. Сзади у нас написано, как ее применять, растворять в ванне 36-38 градусов 10-20 минут, принимать саму ванну. Все, конечно же, на немецком, но с помощью гугл пирочка можно перевести. 60 грамм вот здесь соли, думаю, что тоже будет она приятненькая, нужно будет обязательно попробовать. Давайте двигаться дальше и искать четвертый номер. Четвертый номер у нас вот здесь. И здесь снова вот такой флакончик лосьона для тела. Обожаю лосьоны для тела, на самом деле, потому что постоянно ими пользуюсь после принятия ванны, после душа. И люблю, когда они еще вкусно пахнут. Поэтому с удовольствием потестирую вот такой натуральный лосьон 50 мл. Тоже обратите внимание, какие все красивые у нас флакончики. Очень мило выглядят и ну-ка, понюхаем. Тоже очень приятный запах. Думаю, что все будет очень хорошо. Попробуем у нас на ручке. Да, действительно, запахи все очень приятные. Даже такие нежные, ненавязчивые. Поэтому думаю, что такие запахи подойдут примерно всем. Флакончики все очень красивые. Обратите внимание, какое оформление. Все в рождественском стиле. Сразу настраивает на Праздничное настроение. А здесь у нас 50 мл, но, в принципе, этого достаточно, чтобы попробовать эту косметику. Идем дальше и открываем пятый номер. Пятый номер у нас вот здесь. Кстати, здесь все очень хорошо, отделение сделано. Здесь специально для пальцев есть такие а, углубления, чтобы легко доставать косметику и не сломать себе ни ногти, <laughs> ни пальцы. Это большой плюс, все очень предусмотрено. И здесь у нас очищающий бальзам. Очищающий бальзам 20 мл. Здесь с биоминдалем и алоэ вера. Небольшой такой объемчик, но тоже достаточно для того, чтобы попробовать вот это средство из натуральных ингредиентов. Напомню, что вся косметика в этом календаре произведена в Швейцарии. Так что будет очень интересно потестировать ее качество. Идем дальше. Шестой номер. Шестой номер. А вот это вот неожиданная находка, потому что это не косметика, а вот такой пакетик для овощей. А, действительно, тут тематика у нас все натуральная, гигантская. Да, ну почему бы в этот uh, календарь еще и не положить вот такой uh, пакет для хранения овощей. Интересная, конечно, задумка у авторов, uh, но, возможно, тоже пригодится. Попробуем. Вот здесь такой большая этикетка с напоминанием бренда, да. И вот такой мешочек, достаточно большой, uh, чтобы хранить в нем овощи. Но ну, затягивается. Ну почему нет? Тоже пригодится полезная вещичка и вполне в вот, тематику этого адвент-календаря вполне вписывается. Поэтому тоже неплохая находка. Давайте двигаться дальше и открывать следующий номер, номер 7. Седьмой номер у нас вот здесь. Что же там? Что же там? Ага, снова маленький тюбик 20 мл. И это вот такой увлажняющий крем на 24 часа. По-моему, да, с биококосом. Видите, я тут уже немножечко понимаю немецкий и пытаюсь разобраться, что для чего. 20 мл у нас объем, но должен быть какой-то очень увлажняющий крем. Было бы неплохо, если бы еще написали, а для чего он? Для рук, для лица, просто для тела. Ну, наверное, возможно, для лица, раз объем небольшой. Следующий номер у нас 8. Давайте посмотрим, что у нас здесь. И здесь снова у нас такая миниатюрка на 50 миллилитров, и это крем-душ с какими-то ароматами растений, судя по всему. Тоже, посмотрите, все вот эти флакончики, они даже идут в индивидуальном дизайне. Здесь нету повторяющихся картина, они все идут с каким-то своим индивидуальным стилем, что тоже очень мило и очень интересно. Поэтому, думаю, у нас будет целая коллекция сейчас таких флакончиков. Кстати, вот такой объем флакончиков очень удобный для путешествий. То есть, можно сказать, что это travel формат. 50 мл можно проносить Спокойно в самолеты, в ручной кладе, и вы можете взять такие и лосьоны, и какие-то масочки, очищающиеся, гели для душа с собой в путешествие И это очень будет удобно, кстати говоря. Теперь ищем девятый номер. Девятый номер вот здесь. И в девятом номере у нас... А, еще один интенсивный крем для рук. На самом деле кремами для рук я пользуюсь постоянно и зимой, и летом. А, очень часто мажу ручки различными кремами. Люблю, чтобы у них был хороший такой аромат приятный. Поэтому для меня вот это обилие лосьонов для тела и кремов для рук, это прям классный календарь, потому что все это 100% я использую. Вот такой миленький тюбик тоже в индивидуальном дизайне. И здесь у нас Био Карите Баттер, вот что это такое, видимо масло Карите, судя по всему. Насколько я научилась разбирать немецкий язык, открываем десятый номер. В десятом номере у нас вот такой э, крем, но уже для глаз. Крем для глаз с гиалуроном. Тоже небольшой объем, 20 мл, но в принципе для глаз <laughs> большие объемы и не делают, так что это вполне хороший вариантик тоже натурального крема для глаз. Обязательно попробуем и посмотрим. Ищем 11 номер. И здесь вот такой флакончик на 20 мл миндального масла. И служит оно для лица, зоны декольте и шеи, чтобы противостоять старению. Давайте посмотрим, как оно. Да, действительно, тут такой запах особо никакого нету. Но я так понимаю, что вот этим маслом можно а, массировать кожу, чтобы она а, не старела. Обязательно нужно будет посмотреть, попробовать как вариант. 12 номер. В 12 номере у нас еще одна неожиданная находка. И это вот такой спонжик полотенчик для снятия макияж, вот так он выглядит, с обратной стороны есть фирменная бирочка, даже вот для пальчиков кармашек, чтобы удобно было массировать лицо и снимать макияж с помощью такого полотенчика, я честно говоря еще такими не пользовалась ни разу, но надеюсь, что мне понравится и эта штучка будет у меня в постоянном использовании, очень тоже миленько, очень все в тему, в стиле календаря, давайте дальше. Переходим к 13 номеру. В тринадцатом номере у нас нового лосьон для тела, тут, но тут уже с маслом макадами. Еще один такой промничек, 50 миллилитров. А лосьонов у нас уже несколько штук, я вижу, да, вот уже скоро наберется на полноразмерную версию. Вот 50 миллилитров есть с макадами. Здесь еще один на 50 мл лосьон, вот уже 100 мл получается практически полноценная версия лосьонов, но тут у вас есть возможность подегустировать разные запахи, это приятненько, хорошая находка, и давайте переходим к 14 номеру, 14 номер. Здесь у нас гель для умывания, то есть практически весь уход мы с вами соберем. Тут есть и для душа гели и для лица вот такие умывалки. Полностью можно собрать набор для ухода за телом, лицом, ручками и ножками. Здесь у нас также 20 мл. Милый и приятный гель для умывания лица вот в таком маленьком формате, 20 мл, тоже, думаю, обязательно вам пригодится. Следующий номер у нас 15 в пятнадцатом номере у нас есть средство для снятия макияжа, тоже 20 мл, тоже с вера, вот в таком интересном зеленом тюбике с имбирными человечками. Тоже выглядит все очень миленько и по идее это средство должно у нас снимать с макияж и в принципе тоже все такие запахи очень нейтральные, ненавязчивые и приятные. Давайте двигаться дальше, к 16 номеру, уже у нас достаточно много всяких тюбиков, практически на все виды уходов. В 16 номере у нас очищающая маска, вот пожалуйста, у нас можно сделать, снять макияж, потом еще раз сделать масочку очищающую, чтобы полностью очистить лицо, да, сделать это можно все вообще с помощью вот этого спонжика, так что все очень взаимосвязано и а, очень хорошо продумано. Вот такой милый тюбик, опять-таки, с алоэ вера, очищающей маской на 20 мл. Тоже выглядит забавно, интересно. Дальше у нас 17 номер, и здесь у нас снова большой какой-то пакетик, и в этом большом пакетике у нас душ-пилинг с маслом ЖЖБА, а, очень Красиво смотрится этот пакетик, смотрите, в таком красно-бордовом цвете. Здесь у нас 40 грамм, и я так понимаю, что можно его использовать в душе в качестве пилинга для тела. Тоже очень красивое оформление, и достаточно тут много а, средств, чтобы хватило на несколько раз. Переходим к 18 номеру, и он у нас вот здесь. Здесь у нас уже крем для ног, как раз таки вот, пожалуйста, 20 мл крема для ног а с а, тоже какими-то экстрактами парфюмированными, видимо, и тоже, конечно же, все органическое. Небольшой объем 20 мл, но можно будет это испробовать. Тоже приятные, очень приятные запахи. Следующий номер у нас 19, и в 19 мы находим интенсивный крем для рук. Вот такой крем для рук в 20 мл, кстати, тоже хороший вариант, если нужно положить с собой в сумочку какой-то крем, чтобы носить его с собой, где-то использовать в дороге, очень хорошие такие миниатюрные версии, формат, чтобы они и много места не занимали, и в то же время всегда с собой у вас был а кремик, например, для рук, если вдруг где-то он вам понадобится. У нас уже очень много тюбиков, тут уже даже и ставить негде, сам календарь большой и тяжелый. Двадцатый номер, снова-снова у нас крем-душ, на этот раз уже он с кокосом, посмотрите, тоже очень все мило оформлено, очень симпатично и красиво, а снова 50 мл, сзади вся информация подробно есть как чего и для чего, и что у нас уже есть такой крем для душа, да, и еще есть другой. Вот уже тоже практически полноразмерная версия в 100 мл у вас получится, если объединить эти два пробника, и, собственно, тоже классный вариант попробовать разные варианты такого крем-душа. Идем к 21 номеру, и в 21 номере, о, снова лосьон для тела, вернее, бодифлюид с цитрусовыми, бодифлюид с цитрусовыми, тоже хорошее средство, тоже для тела, 50 мл, и у нас запасы косметики прибавляются. Мне очень нравится, что здесь именно бренд представил все свои вариации именно уходовой косметики, можно попробовать определиться, какие вам средства нравятся, с какими запахами, и купить, например, в большем объеме. Идем к 22 номеру. В 22 номере у нас вот такой софт-крем, также с вера 20 мл. Очень красивый опять-таки дизайн, все очень миленькое, очень вкусные, приятные косметические запахи. И опять-таки небольшой размер, который позволяет нам брать его куда-то с собой в путешествие, в дорогу или просто а, куда-то, куда вам нужно. Так, ну что, мы понимаем уже примерно, что и для чего этот календарь, то есть у нас очень много вот таких тюбиков, и вот таких тюбиков все связано с э, какими-то уходовыми средствами для тела, для рук, для лица, и все, в принципе, в одном стиле сделано, поэтому у вас получится такой большой набор э, вот таких средств. Ну, а мы продолжаем, и у нас осталось всего лишь, всего лишь, э, сколько? Всего лишь два номера до конца календаря. Внимание, остались самые ожидаемые, 23 и 24 номер, что же там будет, сейчас мы узнаем. Итак, открываем 23, вот и здесь у нас такая необычная вещица, это э, спрей, спрей для рук, я так понимаю, что э, это такой антисептический либо антибактериальный спрей, которым вы можете дезинфицировать руки. Тоже полезная вещь, очень полезная вещь в текущей ситуации, здесь у нас... 50 миллилитров и вот такой удобный дозатор, чтобы шикать его на руки. Классная, прикольная вещица, вполне актуальная и точно пригодится. Ну и что? Самый-самый ожидаемый, самый ожидаемый 24 номер. Смотрим, смотрим, что же у нас там. И у нас там... На удивление, не косметика. В 24 номере мы находим свечу. Свечу сделай сам из органического материала. Здесь у нас такие пчелиные соты, восковые, да, настоящие, которые нужно скрутить. И получится у вас классная стильная свеча из органического материала. Давайте попробуем ее извлечь. Достали вот такой 24 номер. Здесь, получается, нужно вот эти соты свернуть роликом, и получится свечка. Думаю, что здесь внутри должен быть фитиль. Да, действительно, так и есть. Там внутри есть фитиль, и вы сворачиваете, получается органическую свечку из настоящего пчелиного воска, вот из, в виде таких сот. Будет очень красиво, обязательно вам покажу, как а, этим пользоваться. И, собственно, все. На этом закончился наш адвент-календарь. Вот такой большой, тяжелый адвент-календарь, из которого у нас получилось очень много средств для лица, тела, рук, ног. То есть всевозможных тюбиков тут очень много, все можно. Использовать все натуральное, все органическое, прям веганское, да, то есть не тестируется на животных. А очень такой позитивный календарь. И на самом деле, если вы любите уходовую косметику, именно постоянно пользуетесь какими-то кремами для тела, для рук, для ног, то для вас это прям. Классный будет подарок, как, например, для меня, потому что уходовую косметику я люблю а больше, чем декоративную. Поэтому именно этот календарь меня заинтересовал, и я решила попробовать вот такую натуральную а, продукцию для лица, тела, рук и ног. Спасибо вам большое, что вы смотрели мою распаковку. Надеюсь, вам было интересно, и до новых встреч. Пока-пока!